Привет, посетители психушки! Возможно, вы знаете о некоторых распространенных симптомах депрессии, но как насчет некоторых из техники, о которых никто не говорит? Депрессия — это сложное, затягивающее заболевание, которое может захватить разум и тело в течение длительного периода времени. Поэтому она может привести к последствиям, которые выходят за рамки симптомов, о которых вы уже слышали. Вот шесть болезненных вещей о депрессии, о которых никто не говорит. Первое — ощущение себя наблюдателем своей жизни. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что вы просто наблюдаете за своей жизнью? Вместо того, чтобы активно делать выбор, не кажется ли вам, что вы сдаетесь тому, что происходит вокруг вас? Для тех, кто страдает депрессией, может показаться, что вы постоянно на обочине собственной жизни. Как бы им ни хотелось принять активное участие, часто кажется, что мир продолжает вращаться, оставляя их позади. Второе, не может встать с постели. Вы когда-нибудь чувствовали, что застряли в своей постели? Как будто даже если вы хотите выбраться, вы просто не можете? Иногда при депрессии люди могут чувствовать себя застрявшими в своей постели. Дело не столько в усталости, а в тревоге, которая сопровождает депрессию. Размышления, физические симптомы или другие факторы, которые могут сделать невозможным встать с постели, несмотря на желание начать свой день. Чувство застревания может быть очень болезненным из-за постоянного напряжения, когда хочется встать. Но просто не в состоянии. Номер три. Социальная изоляция. Возможно, вы знаете, что социальная изоляция или замкнутость – распространенный эффект депрессии. Хотя это может казаться добровольным, те, кто социально отстраняется, могут делать это болезненно. Депрессия может заставить людей чувствовать себя изолированными, что, в свою очередь, может усугубить другие симптомы. Изоляция может стать болезненной, когда люди теряют чувство принадлежности и цели и лишают себя удовлетворения, которое может принести только социальное взаимодействие. Номер 4. Изнуряющее истощение. Бывало ли так, что ваше истощение выходило за рамки просто усталости? Было ли вам трудно делать то, что вам обычно нравится? Истощение, часто вызванное депрессией, может захлестнуть разум и тело. Это истощение может быть изнурительным, затрудняя выполнение самых простых задач, например, выпить воды или принять душ. Если вы испытываете это, знайте, что вы не одиноки, вы не ленивы и не делаете ничего плохого. Депрессия может отнимать у вас очень много энергии, и любой уровень истощения, который вы можете почувствовать, абсолютно обоснован. Номер пять. Переполненный разум. Знаете ли вы, каково это — чувствовать себя рассеянным? Такое ощущение, что ваш разум не может усидеть на месте. И эти внутренние мысли приходят все быстрее и быстрее. При депрессии такое ощущение может возникать часто, если не постоянно. Возможно, вы слышали о таком явлении, как гонка мыслей или руминация. Но в любом случае это может быть болезненно чувствовать, что у вас нет возможности отключить свой разум или позволить себе расслабиться. Эта болтовня может заставить человека чувствовать себя тревожным, неуправляемым и беспомощным перед потенциальной мукой постоянных мыслей. И номер 6. Стигма и чувство вины. Даже сейчас почти невозможно говорить о депрессии. Не говоря о стигме, Хотя мы, как общество, возможно, выросли в нашем признании депрессии, это не значит, что стигма полностью искоренена во всем мире. Часто стигма может заставить людей с депрессией чувствовать вину, неблагодарность или стыд. Это может усилить негативное отношение к себе, которое уже вызывает депрессия, и может заставить людей с депрессией чувствовать, что они должны страдать молча. Стигмы причиняют боль. Знайте, что ваши чувства вполне реальны и обоснованы, независимо от того, что было сказано вам или вокруг вас. Относились ли вы к каким-либо из этих признаков? Мы надеемся, что это помогло вам узнать о некоторых болезненных вещах, связанных с депрессией, о которых люди не часто говорят. Может быть, мы что-то упустили? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в нем что-то полезное для себя.